Всем привет, ребят! Сегодня в этом видео я покажу вам топ-6 монет. Это будет более-менее надежный, как лично для меня, портфель, который я могу порекомендовать новичку или тем, кто спрашивает, как собрать более-менее надежный портфель, да, и который принесет будущем неплохую прибыль. Так вот, именно эти 6 монет я считаю более-менее чем достаточно, чтобы получить в долгосрочной перспективе неплохой и более-менее чувствует себя э, безопасно, если мы увидим там дальнейшие просадки. Поэтому, кому данное видео интересно, присаживаемся. Поехали! Ребят, напоминаю, перед тем, как начать, присоединяйтесь к мой телеграм-канал, э, в новый, который я создал с нуля, потому что старый, где у нас было сообщество, да, э, у меня к нему нет, к сожалению, доступа. Я его потерял, там никто ничего уже никогда не напишет. Поэтому присоединяйтесь к новый, также новичков. Буду рад приветствовать, там информации я даю больше, welcome. И поехали разбирать монетки. Итак, в этом видео я не буду говорить отдельно о каждой монете, что это, с чем ее едят. Я более чем уверен, вы, большинство из вас, вы знаете, что это за монеты, вы знаете, насколько они там фундаментальные, сильные, их преимущества. Кто не знает, первый раз, каждая каждой монете практически у меня есть обзор отдельное видео, поэтому можете полистать, найти и посмотреть. Итак, первое место открывает, если бы я был там новичок или вообще не хотел заморачиваться, у меня есть там определенная сумма, я бы добавил на первом месте у меня это, конечно же, была бы монета эфириум. Почему? Во-первых, эфириум для меня это просто машина создания да, новых проектов, блокчейнов, которые выходят на нее, смарт-контрактов. И это все дело происходит с 15 -го года и с этого года сам эфириум и экосистема только растет и наполняется и сколько бы ни появлялось новых проектов которые пишут это убийца эфириума таких нет не существует и в ближайшее время я не вижу эфириум есть эфириум под него строится множество layer 2 решений которые убирают его недостатки поэтому все равно это огромный мастодонт на рынке альткоинов и и они с Proof of War перешли на Proof of Stake. Теперь у них есть стейкинг. У них есть, как вы видите, понятная эмиссия токенов 122 миллиона. Market кап 200 миллиардов на сегодняшний день. Цена 1645 долларов. И если перейти на график, ребята, если вы собираетесь покупать Данную монету, а она для меня, например, по надежности номер один, даже в сравнении с биткоином, потому что, во-первых, здесь все строится, я думаю, оно никуда не денется, и оно применяется, и в долгосрочной перспективе я вижу перспективы в эфире больше, чем самого биткоина. Поэтому, если вы набирали, во-первых, сейчас у нас был хороший отскок по рынку, и, в принципе, я жду продолжения тренда. Поэтому я бы по рынку брал, вот, например, у вас есть портфель. Там 10 тысяч долларов, 1000 долларов, неважно. Вот у нас сейчас там будет, например, 6 монет. Неважно, может, из них вы выберете 3 или 4, чтобы не заморачиваться. но допустим, я 6, у вас есть определенная сумма. Делите эту сумму на 6, получаете э -э количество долларов, да, за которые вы можете купить, например, эфириум. И все покупки этих монет я бы делал лесенкой, тремя ордерами. И добавлял бы по рынку, сейчас я покупал бы на 40% от своего портфеля. Потому что, в принципе, я жду дальнейшего продолжения роста. Мы покупаем на 40% эфириум там по рынку. Допустим, это 1600 долларов. Лучше, конечно, если получится подловить там на 1500. Потом, если мы возвращаемся, у нас будет более глубокая коррекция. Эфириум обратно приходит в зону 1000-1100. Там мы добавляем еще на 40%. И 20% я бы оставил, если вдруг мы спустимся, всякое может быть на рынке, в зону там 800, 500, 600 долларов. Там бы я набрал и задействовал свои последние 20% в долларах и имел бы хорошую среднюю позицию, и точку входа по эфириуму. Фиксация по эфириуму я не продавал бы ее и держал. Вплоть до 4 800-5 тысяч долларов повторения вот этих хайов. Только там присматривался бы к продажам и то где-то около 50% позиций. Ну и смотрел бы на какой стадии рынок находится. Все эти монеты, сразу скажу, это не быстрая история. Это тяжеловесы. Они могут разворачиваться дольше, они могут медленнее рынка расти. Но когда они раскачаются, они тоже покажут профит. Ну и когда рынок будет падать, они будут падать меньше всего. Итак, с эфириумом разобрались, вторая монета, которую я рекомендую там, взять в портфель, это биткоин. Что бы там ни говорили, конечно, в том числе и я, Ну, биткоин на сегодняшний день есть биткоин, это его там дед, папа, как бы его ни он поводыр рынка, да, и за ним, в принципе, ходят все альткоины остальные, но дело в том, что биткоинов... Очень много в свое время наманили, и это самый такой манипулятивный актив и очень много кошельков крупных держателей биткоина и я более чем уверен они все сговори и только они знают до какие цены они будут тащить его на бычьем рынке когда они вообще избавятся от этого актива если у них есть такая цель но как бы там ни было я думаю следующий бычий рынок он как минимум один я ожидаю и надеюсь на него на сегодняшний день, как вы видите, цена биткоина уже по 23 тысячи. 440 миллиардов капитализации. Это очень огромная капитализация на самом деле. Побольше некоторых компаний, в том числе таких как Тесла. Да? И если вы не смотрели мои видео, где я э, говорил, что только торгую в лонг и рекомендую покупать биткоин от 16 тысяч, то, конечно же, цена сейчас уже высоковата. Но все же, как бы там ни было, я еще раз повторюсь, я, в принципе, жду либо от сильной коррекции, либо без сильной коррекции, но продолжение тренда вверх. Там больше 25 тысяч, а может на 30-33. Поэтому в любом случае я бы загружал 40% по рынку, Потом остальные 40% я бы покупал в диапазоне 18-20, если мы сюда придем. Ну и остальные 20% я бы уже покупал, если мы вдруг пробьем лаи 15-14 тысяч. Там бы уже добавлял и имел бы тоже неплохую позицию среднюю по биткоину. И биткоин так же как и эфириум рассматривают только для продажи при повторении хайл. А это 60-68 тысяч, около 5. 50% позиции, в принципе, можно было вскинуть бы скинуть. И дальше уже тянуть и смотреть, как будет себя вести рынок. Погонят его на 100-150, как все говорят. Только время покажет, но в любом случае биткоин я бы держал как минимум до повторения вот этих хайов, которые у него были. Далее, ребят, третья монета это Космос. 19 место по рыночной капитализации, цена 14 долларов 70 центов. Циркулирующий объем токенов на рынке 286 миллионов, и они изменили там тоже такую экономику, и теперь не будет инфляции, по-моему, не будет э, попадать там лишние токены в рынок. И капитализация в 4 миллиарда для такого проекта, как Космос, это блокчейн, на котором строится... Тоже множество проектов и блокчейнов. первого уровня, около 74 по нынешнему курсу миллиардов э, наличивает общая да, ну, их э, экосистема. В том числе в их экосистеме такие проекты мощные, как Binance Smart Chain, Token BNB. Все это да, на космосе строилось, строится и огромные деньги привлечены для инвестирование поддержания новых проектов поэтому для меня космос на следующем бычьем рынке это как темная лошадка помимо того что он для меня очень надежный фундаментальный блокчейн то я еще здесь в нем вижу перспективу большого роста в отличие от того же там эфириума и биткоина потому что они очень огромные по капитализации например Представьте, эфириум там 200 миллиардов капитализация, а у атома космоса 4. Поэтому, если вы атом космос по каким-то причинам не покупали на ну вот этих коррекциях, и вы первый раз только заходите на рынок, однозначно я рекомендую, ну, я, ну, как рекомендую, я бы лично так поступил, я бы брал даже по текущим ценам 40% от выделенных средств на там И покупал бы его по рынку. Потом, если бы мы пришли обратно в зону вот накопления 8-10 долларов, там бы подбирал вторым ордером. И если рынок дал бы такую возможность, но в чем я сомневаюсь, особенно по космосу, 6-5 долларов, 4, если вы такое увидите, там остальные там, 20% я бы уже добавлял. В среднесрочной перспективе, конечно же, там он будет идти, идти, может даже сейчас, на 20 долларов. Но для меня это продажи неинтересны. там я тоже рассматриваю первые продажи. Процентов 20 всего лишь я бы закрыл по 44 доллара. 45-40. Отсюда, я думаю, по-любому будет какой-то отскок вниз. Там бы, может, то, что я продал бы выше, взял бы пониже еще большее количество токенов. И ждал бы перехай и вплоть до 100, 130, 150 долларов. Долларов, я вижу вот такие цели. Это как минимум, если у нас будет следующий бычий бурлан, думаю, именно атом к этим целям придет. И даже с текущих, как минимум, 10 иксов мы должны забирать. А если получится с усреднением набрать пониже, то сами понимаете, прибыль будет еще больше. Поэтому атом номер 3 монета очень сильная. Рекомендую. У меня она, конечно же, тоже есть. Далее, ребят, Polkadot, еще один тяжеловес, 13 место по рыночной капитализации, здесь 7,7 миллиардов капитализации, 6 долларов 70 центов цена сейчас, э, циркулирующее предложение 1 миллиард 150 миллионов токенов, и, как видим, здесь присутствует инфляция. Каждый год в рынке появляется плюс 10-12, по-моему, до 15% токенов за счет того, что их стайкают, и за счет стайкинга появляются новые монеты. Таким образом защищается блокчейн да и обеспечивается безопасность полка здесь смотрите полка тоже может в принципе в дальнейшем если изменит токеномику то по поводу появления новых токенов все это дело может тоже прекратиться что будет меньше давить на стакан но как бы там ни было полка которые запускали парачейн на хайпе э, с точки зрения на этом всем заработать у нас не получилось потому что история в долгой мы блочили доты свои на 2 года, у кого они были там по 3-4 по там по 10 то еще более-менее мы получали бесплатные токены других проектов но кто брал именно там дот по 50 по 40 долларов на хаях тех история конечно же не очень прибыльная и в любом случае людям надо сидеть долго и ждать когда дот вернется к тем ценовым значениям, поэтому в моменте может показаться что финансовый это невыгодно, там маркетинг слабый полка дот как все говорят, там проект уже мертв, он уже не тот. Но, ребят, я вам на секундочку покажу. Экосистема Polkadot и Kusama она сегодня, она наличивает вот с разными категориями проектов около, не около, а 541 проект. Это огромная, да? Вот здесь вы можете увидеть, какие самые там популярные проекты в экосистеме Polkadot. Да, может это не те проекты, которые сейчас блистают, по маркетингу стреляют. Но напомню, что Polkadot является в еженедельном рейтинге по GitHub разработчикам, они занимают практически то первое, то второе место после эфириума и количество разработчиков на медвежьем рынке у полка Dota, только растет и растет и это говорится о том, что там кипит работа и над проектом очень серьезно работает и в 23 году, 24 ждут большие изменения, нововведения и самое главное, что меня здесь порадовало то, что Другие увидели наоборот, что Гевин Вуд ушел с SEO полка дота, поставил какого-то другого человека, а на самом деле он не ушел, а он сел заниматься тем, что у него больше всего получается. Это именно программированием, пальчиком писать коды, писать... Программы, там улучшения для своей экосистемы то что у него лучше по получается я вам напомню кто не знал основатель полка дота wood это и есть один из соучредителей основателей ээ, эфириума до да, который у нас тут сейчас является номер один язык программирования там солиджик которым там куча проекта уже построена это есть дело рук самого heaven wood то для меня проект никак не умер, в особенности то, что я вижу по активным разработчикам и как там множество проектов разрастается. Это просто тяжеловес, который будет тяжело раскачиваться, но я уверен, он еще прибылью порадует. Единственный момент, который может меня спугнуть, и скорее всего я свои монеты Polkadot продам там в легкий профит, без убыток или там я не знаю, по ситуации смотреть, это если я узнаю, что оттуда ушел Гевинвуд. Вот только тогда для меня полкадот умрет. А если он сел и начал работать и заниматься программированием, для меня, наоборот, это большие перспективы. Но профит я могу получить не так быстро, как бы хотелось. Поэтому я это все включаю. Смотрите, полкадот. Он неплохо своего упал, как вы видите. Цена на сегодняшний день у него 6 долларов 70 центов. Это хорошая цена, я считаю, для покупки в долгосрок. А именно все эти монеты, которые я вам сейчас даю, я смотрю на долгосрок, это как минимум 24-25 год. Максимальный профит будет от них там. Поэтому по рынку, опять же таки, 40% я бы выделенных средств уже покупал. Потом, если мы возвращаемся в район, 5 долларов, 5.50 добирал бы вторым ордером. Если вы увидите, что Палкодот уйдет ниже 4.20, там 4 доллара, 3.50, там остальные 20% я бы добавил, у вас была бы средняя хорошая позиция. Палкодот в среднем сроке, он конечно же будет сейчас стремиться к 11 долларам, к 10. Это что касается средний срок, может планы на 23 год. 24-25 год я вижу полкодот. Как минимум в районе 35-40 долларов. Там уже можно будет смотреть и рассматривать какие-то первые незначительные продажи. Потом повторение 50 долларов и некоторую часть оставить. А если у нас рынок дальше будет продолжаться расти, возможно полкодот пойдет и выше. Ну и опять же таки надо будет смотреть... По их экосистеме, как она будет развиваться и что они какие новинки нам предоставят. Потому что вся эта история может, как видите, вот раз рост сумасшедший, падение, два рост сумасшедший, падения. Так же самое все это дело может на следующем бычьем рынке буквально за несколько месяцев увеличиться в 5-10 раз. Но раскачивается, как здесь, видите, стадия накопления. это вся история не очень быстрая. Итак, полкодот четвертое место. И пятая монета, я бы сюда добавил, такая консервативная, это Chainlink, это сеть Oracle, это блокчейн, без которого сейчас DeFi-сектор в принципе не может находиться. Это самый востребованный и применимый проект, Link, который находится на 21-м месте по рыночной капитализации с ценой 7 долларов, а капитализация его 3,5 миллиарда, максимальная эмиссия токена 1 миллиард, половина из них в рынке. Чайлинг по графику идет, видите, здесь консолидация, тоже проект тяжелый, вряд ли мы здесь увидим какие-то быстрые иксы, но монета из надежных, как лично для меня, и применимых, и самое главное, что... У него нет на сегодняшний день э, особых конкурентов по оракулам. Поэтому это номер один в своем сегменте и самый применяемый проект. И более чем уверен, ну как минимум в следующие там заделы, год-два, он лидером и оставится. Поэтому я не вижу никаких причин, чтобы не иметь данную монету в портфеле. По, ры по рынку я бы уже брал опять же таки 40%. Возвращаем с нижней границы накопления 5.50. Здесь мы добавляемся, если будет прокол. На 4, где-то доллара, 3,54, там 20% загружаем следующие позиции. Он ходит в канале, как мы видим, 5,50, 9,50. И этот канал, если он идет вверх, прорываем мы 9,50, идем там на 10, потом закрепляемся на 9,50, и тогда уже у нас начнется большой рост. Но когда это будет, неизвестно. Это может быть через месяц, это может быть через полгода, это может быть через год. Первые фиксации прибыли некоторые часть монет я бы рассматривал по 35 долларов. Потом бы половину крыл по 50 и уже дальше смотрел бы по ситуации по рынку. Напомню еще в Chainlink, хорошо это ли плохо решать вам. Есть количество китов, 10 или больше кошельков, которые держат огромную эмиссию токенов. И это, казалось бы, могло спугать, но если они не распродали их по цене там, 40, 30, 20 долларов, а сейчас до сих пор они ее держат, то вряд ли они будут продавать по 7. Тем более, Чайнин запустил стейкинг, и это уже крупным держателям интересно получать вознаграждение в токенах и скидывать там, по рынку, да, там, и зарабатывать там. Для них существенные бонусы, но когда цена поднимется там повыше, там уже они, более чем уверены, там могут разрушаться. Поэтому меня это сильно не пугает, но я это знаю и вам это говорю. Что есть киты, которые, в принципе, при желании они могут сейчас все распродать и укатать в дно эту монету. Но проект рабочий, востребован, поэтому, я думаю, они это делать не будут. И последний, шестой проект, я бы давал портфель, это NIR Protocol. Как и Atom, от него я жду самый больший профит и на него надеюсь. Потому что, во-первых, рейтинг по рыночной капитализации 34 место, 2 миллиарда капитализации, то есть его раскачивать будет легче, да, чем тот же Ethereum, Bitcoin, мы уже об этом говорили. 80% токенов от одного миллиарда уже все в рынке, что тоже очень, в принципе, хорошо. Да, там на огромных иксах еще фонды сидят. И, как многие говорят, НИР очень сильно там провалился. И его очень сильно распродали именно в конце, после краха FTX, потому что Alameda Research, у нее там токены заблокированы. И они могли по рынку их сливать. Может и сливали, и еще будут сливать. И вот это вызвало вызвала панику и самый больший объем, я более чем уверен, скинули обычные держатели нир чем, чем фонды, как мы все думаем. Потому что смотрите, вот, например, Nier, да все говорят, очень сильно обвалился. Хорошо, берем там 20 долларов. Ну, во-первых, перед тем, как начался вот этот дамп, мы хорошо держали 3 доллара, то нир всего лишь скорректировался на 84%. Потом вот этот дамп при Аламеде при ftx да когда начались разговоры то даже сейчас когда он доллар 30 упал да, то это показывает минус 93 процента от хая и теперь берем тот же самый полкодот и тянем от хая да когда мы потрогали 430 это 92 процента то есть не больше он полкодота упал если мы возьмем салану ну ребята тут вообще была интересная ситуация тут от хая у нас падение минус 96 процентов поэтому очень много нир почему-то там начали списываться с счетов что проекту будет там хана и все остальное я набирал основную час и у меня средняя цена по нир как раз 3 доллара потому что мы здесь очень хорошо держали. но пролили я хотел добавиться еще по доллару не получилось по нир я еще например в минусе и цена от моей точки входа ниже чем сейчас сейчас 235 я считаю это отличная возможность для покупки цены по рынку 40 процентов, потом бы я добавлял бы, можно немного добавить по доллар 80, по 2 и возвращение, если вернется там доллар 30, доллар 90 центов, по-любому добавить в портфель уже на весь выделенный депозит по нир и реально можно получить, сами понимаете, какие иксы, потому что возвращение к 20 долларам нер, как минимум я жду а если честно я жду еще и выше его среднесрочные позиции конечно же это 6 8 долларов цена но 24 25 год это в любом случае я жду 15 18 20 долларов и дальше поход на те же 30 40 возможно 50 потому что это очень сильный качественный масштабируемый блокчейн своей тоже огромной экосистемой у них есть, тоже и остались, и они отчитывались, огромные еще средства, по-моему, 250 или даже 350 миллионов на гранты и помощь проектам, которые хотят строиться на их блокчейне. Потому что с нер, я думаю, будет все в порядке, когда уже вляжется этот шум, возможно, когда действительно там все токены распродаст Аламеда, потом его может ждать такой же параболический рост, как вот здесь было и падение. Ну, ребят, я могу ошибаться. Поэтому здесь и собран такой портфель, который вы видите, он сбалансированный. Допустим, для вас НИР тут самый рисковый проект. Возможно, Link там самый рисковый. Но у нас есть 4 там, более надежные проекты. Да, в виде там, биткоина, эфириума, атома, полка дота. Поэтому в этом портфеле как раз собран такой баланс консервативный, самый такой мощный, фундаментальный, который может и не дать самый профитный. И самый там ожидаемый, какой бы хотелось там портфель, чтобы там 20, 30, 40 иксов. Но стабильные там 5, 10 иксов от такого портфеля как минимум, минимум вы можете получить, а возможно и больше. Но, ребят, напоминаю, это никакой не призыв действию. Это ответ на те часто задаваемые вопросы, какие бы монеты я вот взял бы, купил там 3, 4, 5, 6, 10 монет, добавил по портфель. Вот я считаю как раз вот, Прям вот 6 монет я больше даже не, не добавлял, если бы я не разбирался, а занимался чем-то другим, просто я бы их взял, купил и потихонечку докупал. И, возможно, бы смотрел, держал какую-то незначительную часть суммы, смотрел бы по рынку, если у вас будет такая возможность, на какие-то новые проекты. Вот как выстрелы там Аптос, да, он, например, вышел, скорректировался, упал на свое дно. Там взяли на маленькую часть портфеля, и он дал уже 5-6 иксов. Такие проекты будут на рынке появляться, и наличку я рекомендую придерживать, потому что на бычьем рынке, если у вас будет возможность хоть как-то следить за, за этим рынком, или там, неважно, за каким-то блогером следить, в каком-то чате сидеть, то однозначно новые проекты, они тоже будут... Это будет история более высокорисковая, но там можно будет... Больше заработать за счет хайпа иксов, которые могут дать эти проекты. И такие проекты, конечно, будем тоже пытаться ловить. Поэтому подписывайтесь обязательно на телеграм-канал. Не забывайте подписываться на YouTube канал Ну, а я вам, друзья, желаю, как всегда, удачи. Всем профита. Всем пока.